Восстановление удаленных файлов, значится, да? Допустим, честно сказать, довольно сложно придумать ситуацию или рассказать какую-либо историю жизни, где ты берешь, и чисто случайно, по стечению обстоятельств, взял и удалил определенные файлы со своего компьютера, ибо, ну, ибо это нужно взять, перекинуть их в корзину, зайти в саму корзину, нажать очистить корзину, подтвердить выбранное действие и только потом кусать локти. Если честно, я вижу этот эпизод в своей голове примерно так. Однако, знаете, что я вам скажу? Да, и такое бывает, и такое вполне возможно. Вот чисто в теории, давай представим, что мы могли с тобой вот так вот поступить. И вот что же ты теперь сделаешь, когда файлы удалены прямо отовсюду? На вопрос, что делать, можно было бы ответить целыми двумя способами, и все причем будут в рифму. В целом, на этом моменте видос можно было бы закончить, но, судя по длительности, вы понимаете, что сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет в виде третьего варианта, а именно какого-либо решения. Ну, вы можете сказать, а? Опять ты нам будешь что-то впаривать. И да, вы не ошиблись. Впаривать буду, во-первых, что-то полезное, а во-вторых, постараюсь это сделать максимально филигранно. По крайней мере, на это надеюсь. Вот прямо сейчас моделируем ситуацию. Специально для этого ролика я собрал папку с тремя наиболее популярными типами файлов, как mp3, word и jpeg. Простыми словами, какой-нибудь трек, какой-нибудь текст в орде и фотку с интернета, грубо говоря. И вот я беру такой и просто удаляю все эти файлы, причем неважно с какого носителя. Жесткий диск компьютера, флешка, карта памяти и так далее. Теперь нужно, что, конечно же, изобразить панику. Оу, oh, ноу, no. Изобразили? Отлично. Теперь нам необходимо загрузить утилиту от ребят из CernoShare 4DDIG, которая есть как для винты, так и для яблока. Значит, после установки и запуска приложения достаточно выбрать папку или накопитель для сканирования и дождаться результата по завершении процесса. Во-первых, утилита выполняет поиск по всем файлам компьютера буквально за пару минут, и я не шучу, реально выходит не более двух минут, ну там две минуты и три-пять секунд. Во-вторых, абсолютно все файлы разбиты по категориям в зависимости от принадлежности к конкретному формату. Более того, каждый из них при желании можно просмотреть, а, точнее предпросмотреть, дабы понять, что тот файл вы нашли или нет. В отличие от подобных приложений коих на рынке бесчетное множество, здесь отсутствует абсолютно непонятный набор функций, как быстрое, долгое, или глубокое сканирование. Здесь все реализовано в одной опции, что значительно упрощает взаимодействие с программой. А еще о великолепие простой, несложный в хорошем смысле этих слов и минималистичный дизайн. Одно главное. Один раздел с возможностью выбора нужных для восстановления файлов. И в целом. Э, это все. Возвращаясь к нашим удаленным баранам. Выбираем меню. В моем случае я буду сканить и весь жесткий диск от и до, предварительно выбрав, какие именно файлы мне необходимо найти. воля Готово! Теперь при помощи фильтра выбираем использованные файлы за последние 24 часа или 7 дней, в зависимости от того, когда последний раз вы их открывали и что с ними делали. Чтобы отсортировать лишние ненужные. И вот, пожалуйста. Ко всему прочему, программа также поможет вам с восстановлением так называемых битых файлов с фото, видео, которые не открываются на компьютере по тем или иным причинам. А еще на да, кучу можно с утопленного, взорванного, сжаренного, короче говоря, какого хочешь сломанного ноутбука или компьютера, вытащить все данные на жесткий диск твоего рабочего варианта. Класс! Ну класс же! И попробуйте только сказать, что не класс, когда действительно класс. Вот. А на сегодня на этом, пожалуй, все. Не забывайте про подписочку на канал, лайки этому видосео и загрузить действительно полезное, бесплатное, Приложение от 4DDIG. До встречи в следующих выпусках. Пока.